Я и не спал. Мне плевать, кто ты такой, я вообще не помню, как тебя зовут. Вот. Слушай, короче, я разговаривал с какой-то теткой. Зеленой mm -hmm. такой, странной, страшненькой, зелененькой. Она мне сказала, что где-то я в шкафу прячу вот это вот. Что это такое? Покажи мне, скинь ко мне. А вы идёшьте. Да, это, это очень хорошая реликвия. Я не знаю, что это. А? Скинь, Она я посмотрю. Я шкаф... Да, ты вообще да, эксперт полу... Да, Нет. я, да. Я раньше, вон, три года работал в этом, в ювелирке. Покажи мне. Держи, держи. Да чё ты, вот семечку запихнись из, знаешь, куда. Давай, Так, я мне. надеваю. Кого а ты надеваешь? Да <свист> <мне. свист> Что это? Что это? Да что это талисманы, тупица ты. Что за талисманы? А что это штука, о которой Филе твоя дура сказала? Дай-ка мне Пусть... эту религию. Не да, я посмотрю, в силу ее какая она. Не я с помощью моя... прикосновения смогу понять силу. Ребята, да. привет, вы не да. виделись. здорова. Ну, я понимаю, ну, ну, Смотри, я тетки пожалуюсь, это я... Да я сейчас в да, я отдыхаю. Да, Зе, вот вот это, это, так, меня. все, я прикоснулся. А, освобождение. О, все, давай мне. Освобождение тебя. Ну ладно, все, пока. Э! Встретимся на следующем. А, тетка мне, день. а тетка тёт, мне еще что-то говорила про тебя. Ты тоже каких-то таких клопов тука, держишь. Тука, Нет. Тик, тик, тик. Да, еще каких-то Брис, пошел, пойдешь. Кто тебе разрешил Линди... без стоков уходить, а? И где в ты стучал? В пекарни вот иди постучи. А в пекарне э -э... должен стучаться, а не здесь, а Брис, пошел! Замолчи! Да, а как... Короче, Флиди приехал. Да мы Да, мы... Мы... я не знаю, кто такой Флинди. Так, ну склероз вот, просто. Склероз, ну ладно. Ммм. Mm -hmm. Я на тетки пожалуйста, тебя порчу наведет. Ты... ты что за нами ну идешь? Из комнаты. Что нельзя? Ладно. Ну да. Чё? Ой, уж японка. Аллергия. Аллергия. А где? Аллергия. А, что? А, что? Адамия, коготь. Так, во-первых, ты какой-то странный. Как ты не знаешь, кто такой Флинди? Я не знаю, Нет. кто я такой. Я вообще не в тебя первый раз в жизни вижу. Поэтому я да. тебе и не отдам. Это опасно. Вдруг ты бы мне, попытаешься... мне, план про, все это... по... мне про все это. Мне про все это рассказала вот, это, вот эта штука, вот эта вот штука. Я там до какой-то фиг не дотронулся. Вот там где-то в магазине. В обре, Странный. Вот магазин Луар, вот магазин ты, Лугар. Я вот. с тобой знаком много. Ты меня не знаешь. Говоришь, что ты меня не знаешь, ты меня вообще болбит. Без... А как тебя mm. зовут? А как тебя зовут? Адриан, ты был без? А, вот у меня в заметках на кольце есть такое сказать Адриану то, что и все, тут дальше не написано. Ну, тебе что-то я должен был сказать, но я не помню этого. Понятно. Ладно, вы а, Что-то что с фиолетовым домом связано. Понятно. Вот я помню, что так, я ты мне не вернул. Я тебе не верну, пока я не пойму, что с тобой происходит. Я помню, каких а встал. я сейчас я тебя уработаю, я тебе даже и не знаю, двери, ты вообще, кто закрыл. такой. Я, я офигел. О, покупай мандаринки, мандаринки. я На, на попробуй. О, здорово. они готов отдать. Тридцать мандарин. несколько тысяч за это прелесть. Ну ладно, на держи. Мандарины, мандарины, Мандарины, фампус. Сочный Надо мандарины, сочный Поднимайтесь Поднимайте Новый густ. А еще. Сейчас достанем а гирлянду. Елку нарядим. А, а это что за чупака был? Это, это, а это что за красная Пошли штука? Пошли за мной. Заметки. Сказать какому-то красным колорадскому мужику, а что не помню. О, я Привет, да. ага. Я за этим. А это что такое? Я же Что это такое? Ой. Что бесполезно. Кто такой? Жучок! Ничего себе! У меня тоже есть суперсилка. Я смотри. мистер Баг. А? Мистер Баг, ну а что а, опять ты? Смотри, смотри, смотри, у меня, короче, такая штучка, штучка откуда-то есть. Я вот так уберу. Смотри, подхожу к стенке. Опа! Пропадаю. Mm -hmm, магия. А? Не в Хогвартса. Магия, не в Хогвартсе. Так это у вас магия тоже. Ну да. Че был бешеный? Я могу так. проходить сквозь стены. Бани! Ты зачем использовал свою силу? Баби-ба. БАНИКС! О! А, вот она, я думала, она не расслышана. Я твоих в музей проводить. Слышь, Чупакабра. Ты офигел? Ладно, я сейчас бегаю за одним Что тебе надо? Пойдем со мной. Упастью. меня... тебя сейчас за углом Пойдем. Держи сочной мандарины. У нас вообще девочки тут существуют, кроме вот этой а, хризантемы. Держи. Этот эльцман, мыша, даровать его э, Тра-та-та, тра-поля. Ты должен это знать, но ну, что-то ты странный. После миссии ты отдашь мне это все, ясно? А Скажи, же, молу я... пошуршим или что там. молу идем нафиг. Да, ты офигел, бытва Ура! Так. Я супергерой. Дебил. А, как меня зовут? Как меня зовут? Придумай. Меня зовут кроли Меня зовут Я, я Баникс, я слепой кролик. Ты Привет, а, да? Давно тебя не видел. Привет. Да, я был на, в Дубаях. Да, в Дубае. А, погоди, да, да, тебя как зовут? Да, ты богатый, ты не Какая разница пошел воншу. Ну, я Ах, хочу Что, что ну, тебе не нужно, нужно от надо? меня? Надо. Так, сейчас, я э, пожалуйста, глаза Это человека. Так, глаза человека, Теги. Баникс, ты где? Проводи а всех, а вы, а вы проводи пошли. всех до музея. А, Короче, потом разберемся. Я я проводят, а Иди хорошо. за Баникс, в другой Баникс. стране. Давайте. Я знаю, где музей я находится. Жарике, Может, не знаешь. И без слепого кролика разберусь, я уже там был. Mm -hmm. в путешествии. О, Дома вторые времена. Да, мёда нет. И купим Блин, мёд. Конечно, нет. А нет, у меня есть, у меня есть. Ну ладно. меня там запасы да. на пару лет. Понятно. Что то как медленное, Баникс. Это все в дубахе. Там мы идём. Нам вниз. Ой, вот вон не, вон. не делал. Полен? давай! Прощайся. <позже> так, ладно, погнали. Ура, да, ну, я, я уже узел. Дай ёппо. забыл. У меня новое йо-йо, и я вообще забываю. Непривычно им пользоваться. И музей там у вас. Я уже не помню. В той стороне. Вон там. я на каток. Откуда же это дура, Славочки? А где дуры а с лавочки? О, я нашел, все, я, я нашел. Это одна... периметрическая обсы, да, которая? Да. Покажи, покажи, покажи, покажи свое окружение вот это Нам фигня. нужна одна из картин. Вот ничего не показывай. Нельзя так. показывать. Вдруг он украдет ее своей силой. Я вот помню тебя наглая собака, ты мне что-то украли. А название это <соценно> куда то там? А ты откуда знаешь? Ну мячик моты. Мячикки на. Крючке. Мячик. О, зы, у меня скакалка. Нам нужно. На давай я тебе медальку дам, потому что тебе из скакалка. Так, что Ваня из балбисина. Одна из картин. Что одна из картин? Какая из картин? А, а может статуя? Может статуя а может, Ваня? Статуя? И может ты нас перенесу в будущее, потому что в нашем времени да, этого нет. Да, совсем нам здесь. Да. Ребятки, встаем все в линейку перед норой. Да. Да. Мис мистер Бак, мистер Бак. Так, я помню вот тут. Ну-ка. А так, а стойте, не ведите. нажимай. Отойдите я все. Оттужу. Это, ты сходи там наверх, смотри за, вдруг а. там людей. Не пропускай людей. А не пропускай я там это, людей. Подождите, я-то а -а -а. тоже... Так, не что? Случилось, случилось? Вот. Ну, да. Мы не видим. О, вот его. Где? М -м, ты шизофреник. Так, щас, подождите. Да. И ты, получается, прошлый. Вот эту книжку я Прочитать открою, книжки. прочитаю. Ага. За книжка? И важна. Не важно. Просто mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Я Угу. Угу. Все, я все понял. Как а уже... не Кролик изменился? Он говорит, ролик такой же слепой. Мы Ой, увидели слышишь, чем... его О. соединение. Светишься. Мы видели его. А, я, кстати, вижу, типа, такого домика где-то здесь он был. А, а да. кстати, да. Я нашел какой-то гномик. Так, какой теперь чип, надо Чик -чик -чик -чик -чик. прочитать мне, как его, mm -hmm. чтобы мы все видели. Нам надо, Нам надо узнать, кто это. А вдруг это... Э, Мари... это, это, это У тебя это. только один был в воссоединении? Mm -hmm. Да. Да. Один, да, один. Я, думал, талисман, а думал, я а, не один. Не у спорта. него, у супер кота один был всего лишь. Вот у меня было много их было. Тут, а, да, у меня тоже. И у меня тоже было. Или было? Здесь только один. О, вот это я. Дин, ну, свинья, да, похоже. Нет, я Монолиза. А ну ладно. Эм. Так, я прочитал. Иди сюда. Бак, ты оживешь? тебе надо вот сюда встать. Вставай, ну ты. Уйди оттуда. Так. Я сейчас отправлюсь это. Мне нужно отправиться Оп. в прошлое. Нара. Ой. Он... Ой. Это. это... это Адриан. Это, это, это, это, это Габриэль. А ты ты... А, где... Адриан? Это Адриан. Только он какой-то не, не Адриан. Да, это а, Адриан. Эх, а, где... Ты нас где... понимаешь а, где... и слышишь? Ты понимаешь и слышишь? Это... Ты да? О, мы тоже его слышим Нет. и понимаем. Мы слышим да! вол, вот, мы это, ребят, народ... рыб... это... это на время. А что, точно Адриан какой-то? Один. я адриан а, он адриан и ты один из носителей да. камня я, я... чудес я. подождите мне нужно срочно поговорить меня тут какой-то привет пока